Больше правды сегодня, цель на обучение, и я жду от вас вопросов. Я приготовил к вам, у меня ведь сегодня, раздача слонов. У меня есть агентство недвижимости, которое мне сказало, что мне стало денег больше изоимно -за, за этой книги. Я написал два слова год назад, и специально четвертый тираж, она уже перевыпустилась, и я знаю, что у вас ее, скорее всего, нет. Потому что она не была в розничной продаже, ну где-то, она была там на всяких тусовках, типа российских гидро-реенторов, на ну, каких-то больших пафосных мероприятиях. Давайте сейчас перейдем к сути. Значит, мы сейчас с вами 7 часов времени хотим обменять на эквивалент знаний, которые потом вы обменяете за деньги. Все верно? Я предлагаю померить, потому что для меня очень большая мотивация, когда я получаю обратную связь. Я тоже, конечно, люблю, когда мое время обменивают на деньги, но еще мне важно кое-что еще. Как, собственно, и вам. Хотелось бы не просто получить комиссию, а что получить? А еще? Результат. Рекомендацию. Рекомендацию, Рекомендацию искреннюю. Потому что чувствуешь, чувствует, что он вам заплатил комиссию, но он вам еще немножко должен, потому что вы вложились чуть больше. И когда это вот удалось вызвать у клиента, он вынужден что делать? Царафанить. ну То есть допускать динамику про вас. По-моему, это большой кайф. Если вы получаете кайф только от денег, потом подойдете ко мне, это означает, что вы немножко подгораете. Да. Я к чему? Потому что нам еще очень важно, чем мы занимаемся и какую мы приносим пользу в это общество. Я так искренне верю. И а, мы можем начинать. Итак, скажите, что дает хорошее обучение? Кстати, кто в этом году был уже на каком-то обучении? На тренде? Помашите? Нет, помашите прям. Класс. Зачетное было обучение? Зачетное. Что это было? Результат. А что вы, кого слушали? Внутреннее обучение, внешнее. Диметриализм, да? Скрипты. Вот. Он очень такие дельные вещи дает. Итак, что вам даст хорошее обучение? У Димитриадиса есть скрипты, фразочки, которые ты скажешь, и они что? Работают. И они работают. То есть клиент почему-то становится более послушаемым. Мы этого добиваемся от Мы хотим, чтобы он нас слушался. Меньше сомневался. Пожалуйста. ну, например, я вам скажу сегодня фразу, точнее, завтра скажу фразу, коронную, после которой ну, процентов 30 клиентов соглашается на снижение цены по 3. По первичке там другие вещи, там какой-то одной волшебной фразы нет, там нужно что? Там нужна удочка. Удочка это что? Это алгоритм. То есть нужно сделать, делай раз, делай два, делай три, и тогда клиент соглашается. Например, скажите, пожалуйста, у кого а, возникает трудности, чтобы клиент после звонка пришел к вам в офис или на него? Бывает такое? Есть волшебные фразы? Нет. Есть несколько действий, которые гарантированно повысят вашу конверсию «звонок-сделка». Важно для вас это. Сегодня мы с вами пройдем алгоритм телефонного звонка. Он актуален как для наших друзей, менеджеров ЖК, развития, ЖК «Южный квартал», и они актуальны для вас. Структура телефонного звонка, какая последовательность действий приводит к большей послушаемости клиента с точки зрения прихода, она есть. Смотрите, сумме, это все, что может дать нам может ли она еще что-то дать там? Что? Зарядить должно быть. О, конечно. Оно может дать вот это вот самое. Вот, Оно может. Нет, вот зарядите это, это вот это вот. Желание постоянно совершенствоваться. Это означает, что у вас какая-то мотивация, которая не отпускает. Ну, понимаете, бывает, что вы не отпускает тебя работу. Знакомо? Это означает, что вы прям заряжены на это обучение, ваш уровень мотивации очень высокий. Вот я верю, что все сегодня, кто пришел сюда, что каждый из вас как минимум мотивирован на приход сюда. Потому что кто-то не пришел. София, есть у нас не пришедшие? Да, Им не хватило или вашего заряда, или собственного какого-то потенциала, или они просто очень важные, они обычно. какой-то заряжаются кофе. Вот я хочу сказать, что э, одна из фишек в обучении ⁇ это рыбные места. Что такое рыбные места? <свят> это понимание конъюнктуры рынка. Понимание, что, на чем сейчас можно больше заработать. На чем ты быстрее придешь к финальному результату. Не секрет, что когда ты находишься в аду выживания, от ад выживания находится больше половины на агента. Значит, от выживания, если у меня 3, в течение 2-3 месяцев нет сделок, то я начинаю подтягивать поясочек. Я себе не позволяю поужинать, я себе не позволяю куда-то поехать, купить себе какую-то кофточку, джинсики, ну, потому что два месяца нет сделок. Это ад выживания. А есть еще, знаете какой? Еще и рай самореализации. То есть, когда вы полгода решили не делать сделки, а пошли, решили э, ну, улучшить свое здоровье или там просветляться. Или, или там еще куда-то, ну решили полгода не работать, может быть такой отпуск творческий у агента. Иногда нужен, когда он горе. Иногда нужно отдохнуть по моему И Если человек не работает полгода, и он ровно так же себе может купить необходимые вещи, значит он продюсер реализации. То есть я сейчас намекаю на финансовый жирок. Мне надо отдавать руки, у кого он есть, потому что может прийти жаба, или занес, или что еще. Итак, дорогие мои, я за то, чтобы вы были еще, кроме всего прочего, финансово хорошо управлять своими финансами и я считаю, что рынок недвижимости это, если правильный у вас партнер, вы можете на нем быстрее и больше заработать. Потому что экспозиция с точки зрения сделки, она мы мерили в 2,5 раза короче, если мы продаем вторичку. Я имею в виду, банальная вторичка продается с 2,5 раза Любим. дольше. И вероятность того, что тебе вдруг комиссию тебя обойдут, здесь исключена. То есть есть просто агент по недвижимости, которые поняли, которые очень любят деньги, они им признались уже в этом, и они ходят коротким путем, то есть они начинают специализироваться на первичке. Я э -э даже больше того скажу, у меня есть агентство недвижимости в Москве, агентство недвижимости Ареалов. Они поверили мне, и там есть маленький застройщик. И они провели переговоры, завтра мы садили заниматься переговорами и убедили, чтобы стать эксклюзивным отделом продаж застройщиков. И они продают сейчас только первичку. Ну, они немножко из там банчат. Но основное это первичка. То есть есть у меня в ее три агентства, которые стали агентством а, отдела продаж, то есть я хочу сказать, что я померил, и, как правило, первичка с точки зрения денег может давать в разы больше денег. Но это так, вы проверьте, вы мне не верите пока. Идем дальше. Ну и, как правильно сказали, самомотивация, чтобы не отпускать. Ну, кстати, кто самый мотивированный человек в жизни? Без сейчас... машины. Кто еще? Еди. Еди. Ну, они же мотивированы на что? На игрушки, на лего, на, на шалить, да? У них такая мотивация. Да, подумайте о своей мотивации. Чем вы занимаетесь, что вас заставлять не надо? Для кого-то это божественно. А кого-то заставлять не надо, да? Самые мотивированные люди, я считаю, это. Вот я кашутка, есть алкогольки, на нормально. Они всегда знают цель и всегда ее достигают. Они вот просто кроме про нее ничего не видят. А, ну, да, это такая вот концентрированность. И, кстати, один из а, гуру менеджмента мирового, сейчас вспомню, как он сказал, что сейчас наступило время, когда в бизнесе побеждают параноики. Кто такие параноики? Это люди, у которых есть доминанта. Ну, э, как там сказать, ну, тут такой паранойид. Но ну, вот э, ревность это такая да? штука. Я по первому образованию врач, и то, о чем я беру, я знаю. Я работал когда-то психодоктором. Так вот, когда у человека есть доминанта какая, он все, все склоняется к одному. Он все к одному. Это значит, что он паранойет. Так вот, в какой-то момент, когда ты находишься в аду выживания, нужно стать чуть-чуть паранойи. То есть видеть что? Везде видеть возможность сделать сделку. Тусуешься? Да. Пришел здесь на обучение, я там с нужными людьми пообщался, сблизился с отделом продажи застройщиков там, как всё можно, еще такие объекты, так, дать, ну, дай поточку То есть уже не отпускает эта идея. Если мне, так я, если вам мотивации не хватает, вы мне потом скажите, я вас напугаю. Серьезно, страх – самый серьезный мотиватор. А, вы такого улыбнулись что-то, понимаете Но вот там, где я живу, до сих пор откапывают мамонтов. А кто такие мамонты? Мамонты – это большие животные, которые не напугались в людниковый период. Они не отпугались и их откапывают. Поэтому они выберут. И то, что сейчас происходит в рынке недвижимости, вы знаете, сейчас будет большой передел, он уже наступает, потому что лисичка Сбербанк открыла дом клик и сказала, приходи, это угроза. Да, это угроза для рынка недвижимости. Нет, сбер не хочет делать сделки, но сбер хочет контролировать всю финансовую цепочку. Вот и все.